В сети появилась новая информация касательно GTA 6. Хей, всем привет братишки, с вами я Зульфат и вы находитесь на канале Зульфат Склад. Ох, как же давно я не записывал ролики. Сегодня я расскажу вам о самых свежих утечках шестой части Грандзов Авто. Мы поговорим о слитой главной героине, а также об официальной дате выхода игры. Но перед началом данного ролика не забудь поставить свой царский лайк и подписаться на этот канал, если ты здесь впервые уже 5000 в нашем складе, за что я вам искренне благодарен. Ну а теперь погнали. за этот месяц действительно было очень много информации и очень много сливов касательно шестой части GTA. Буквально недавно в сети появилась новая утечка, которая говорит и раскрывает нам информацию о главной героине. И да, вы правильно услышали, это женский персонаж в GTA, за которого мы будем играть. Ну, конечно же, если эта утечка действительно оправдается. Один из разработчиков рассказал нам, что в GTA 6 будет целых два главных героя. Девушка с кубы, а также один американец с итальянскими корнями касательно девушки, выглядеть она будет примерно так. И даже не примерно, разработчик заявил, что это действительно вот эта девушка, которая получила такую роль. Ее зовут Бьянка Сантос. Она, кстати, снималась в разных сериалах, и поэтому, возможно, вы ее даже знаете. Разработчик рассказал нам, что в GTA 6 данная девушка будет вести себя очень и очень плохо, и с законом она дружить не будет. В GTA 6 по сюжету это девушка девушка переехала из Кубы в США. И тут я вспоминаю предыдущие инсайды, которые я вам рассказывал. Точно помню, что у нас уже была утечка про Кубу. И, наверное, совершенно точно можно сказать, что Куба действительно будет в GTA 6. Если эта история правдивая, конечно, она будет маленькой локацией. Как, например, Северный Янгтон в GTA 5. Ну, кто не помнит, самая первая миссия. Еще одна утечка гласит о том, что в GTA 6 вернутся характеристики персонажей. Игроки смогут прокачивать свою силу, свою выносливость, обращение с оружием и бойцовские навыки. И да, если много есть, то можно будет потолстеть, а если мало, то похудеть. Все, что было вырезано из Сан Andreas, будет в шестой части GTA касательно характеристики и видоизменения персонажей. Также разработчик раскрыл планы о том, что одежда для героев GTA 6 также будет расширяться, разумеется при добавлении новых DLC, а также можно будет кастомизировать еще чуть-чуть интересного с одеждой. Игроки смогут расстегивать пуговицы на рубашках, закатывать рукава и штанины, расстегивать молнии на кофтах и куртках, надевать и снимать капюшоны. Можно будет кастомизировать свои дома. У наших главных героев, которых, судя по всему, будет всего два, будут свои дома, которые мы сможем поменять. Стены, декор, освещение, все. Ну а теперь, наверное, самая главная утечка, за которой вы здесь. Разработчик сказал, что GTA 6 выйдет в конце 2024 года. А это значит, что трейлер игры, по моей личной теории, должен выйти 1 сентября, за два года до официального выхода GTA 6. Это я сужу, судя по трейлеру GTA 5 и предыдущих игр от Rockstar Games. В сети также появилась информация о том, что производством GTA 6 начали заниматься еще сотни разработчиков. По данным студии Rockstar Games, за июль она приняла на работу порядка 300 человек и это довольно большое расширение штаба сотрудников причем сокращения не было только представьте насколько же будет офигенный gta 6 те кто подписан на мой телеграм уже знают и видели эту утечку она произошла еще месяц назад я не не рассказывал на ютубе но поделился в телеграме в интернет слили скриншоты якобы из gta 6 эта утечка была очень сомнительной потому что в этой утечке пока Оказывается, скриншот карты, которую я вам показывал уже несколько раз. И, разумеется, все скрины в ужасном качестве. Но, судя по тому, что я вам рассказал сегодня в начале данного ролика, про главных героев GTA 6, одним из которых будет девушка, этот слив якобы косвенно подтверждается. Этот слив якобы косвенно подтверждается. А как зовут это? Че я там говорил? Бьянка? Это Бьянка. Это не Бьянка, да? или тобиан? Это две разные нет? Ну это бьянка или не бьянка? Б... Я откуда знаю? Спроси у нее. Б... Ну как мне понять это бьянка или не бьянка? Я людям что скажу сейчас? Ну что сказал уже? Сказал что бьянка, ну ну. ну значит бьянка. Б... Да, это же не бьянка, это бьянка. Реально я не понимаю бьянка ты меня. Короче друзья в сети появилась информация, что именно бьянка Санта будет главной героиней GTA 6. А также вот этот вот слив, который произошел месяц назад, в котором мы видим два скриншота главных героев из GTA 6, Возможно, действительно подтвержден. Потому что, если это Бьянка, только я не понимаю, это один и тот же человек или нет, то оба слива, возможно, достоверны. На самом деле, я думаю, что если еще немного подождать, то мы точно узнаем правду. И если это правда, то разработчик действительно слил нам очень ценную и важную информацию. В любом случае, первыми вы узнаете об этом в Телеграме, ссылочка в описании. Ну и обязательно подписывайтесь на этот канал и становитесь своими в доску братишками. На этом мы. Мне новостной выпуск закончился надеюсь он был для вас интересным и вы узнали что-то новое но ну, а с вами был я зульфат и еще увидимся а заряд мои веки, лунный свет это был